Здравствуйте, меня зовут Ирина, в центре Пеппи занимается мой средний сын Андрюша, ему пять лет. За время занятий Андрюша стал говорить дома, постоянно спрашивает у нас угадать на английском, пытаемся играть. Нам очень нравятся занятия, Андрюша просит делать урок, то есть не, мне не приходится сажать, мне приходится находить Нет. время с ним послушать еще раз и еще раз, потому что он все время просит, и не всегда есть на это время. Всегда есть время один раз послушать, но столько, сколько он просит, не, не всегда получается.